здравствуйте в эфире школы студии киры соболь и время для лунных вешек для лунного гороскопа на вторую половину мая 2022 года. середина мая привела нас к майскому полнолунию это полнолуние проходит в ретроградной меркурий чувствительные люди метеозависимые обладающие пониженной энергетикой а также и сниженным иммунитетом тяжело переживает этот период полнолуние вызывает на женщин дело их раздражительными обидчивыми и капризными зная эту информацию мужчинам и самим женщинам следует быть более внимательными друг другу и к себе что нас ждет в этом периоде когда идет период ретроградного меркурия необходимо помнить что в период Петроградного Меркурия люди хотят успеть многое, они стремятся доделать затянувшиеся дела и планы, пытаются переосмыслить ситуации и свои эго-реакции. В этот период люди, особенно те, кто склонен к смене настроения, хотят все переоценить или пересмотреть свои планы и действия. Петроградный Меркурий Подталкивает людей к торопливости, необдуманным действиям, а это может отрицательно сказаться на работе и на жизни в целом. Не стоит спешить в решении серьезных дел, неуместная импульсивность и излишняя необдуманность. Только разумный подход поможет добиться успеха в дальнейшем. Среда, 18 мая.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 Этот день не используют для свадьбы, для заключения договоров о передаче имущества в чье-то пользование или для начала судебных процессов. Не подходит для занятия новой должности. 19 мая, четверг. День наказания неблагодарных. День предвещает опасность аварии на транспорте, во время движений Стоит избегать путешествий и переезда в новый дом. В случае начала бизнес-проекта или заключения договора, приема сотрудников на работу, люди могут повести себя нечестно, даже предать. Простой день без событий. Не обязательно плохой, поэтому его нужно использовать сознательно. Поскольку это день равновесия,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 Вести переговоры. Поскольку в переговорах условия у сторон окажутся равны, этот день подходит для выравнивания отношений, поиска компромисса и заключения мира. Плохой день для свадьбы, а также для дележа денег и получения наследства, поскольку могут появиться другие претенденты. 20 мая. Пятница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 Обращение за медицинской помощью. День подходит, чтобы начать длительный бизнес или устроиться на постоянную работу. Для официальных открытий. Начало строительных работ. Заключение соглашений с партнерами на длительное время. И принятие на работу ценных работников. Однако, день не подходит для получения кредита поскольку расплачиваться придется долго. Нежелательно также в этот день организовывать переезд, похороны, отправляться в путешествие, поскольку это может означать постоянные перемещения. Конечно, это может подойти тем, кому нравится постоянно путешествовать. 22 мая, воскресенье, день без возврата. В этот день нельзя одалживать деньги, неблагоприятно помещать деньги в банк, делать инвестиции. Этот день считается неблагоприятным, поскольку день сталкивается с месяцем. Столкновение означает отрыв от прошлого, и этот день приносит прерывание, разрушение и истощение, что относится как к хорошему, так и к плохому. Поэтому в этот день хорошо,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 День столкновения не подходит из-за своей разрушительной силы. Избегайте устраивать в этот день свадьбы, начинать новое дело, отписывать контракты, покупать имущество. Ни одно из созидательных дел не принесет счастья. 24 мая, вторник. День внутренней концентрации и проработки негативных глобов. Можно заняться лечебным голоданием. Используйте день для телесного и духовного очищения. Проведите день в уединении, размышлении и очищении от телесной и душевной скверны. Также можно провести обрядовые действия на снятие наведенного негатива, порчи и колдовства. 26 мая. Четверг. День сокровенных знаний, сакральных слов и кодов рода. Высокоразвитые люди изучают духовные и священные тексты. В этот день важно пересмотреть свои планы и найти свое место в жизни. В этот день велика сила соборного моления за мир во всем мире, благоденствие и мирное течение жизни. Молитесь в этот день не только за себя, но и за своих близких, друзей и единомышленников. 29 мая. Воскресенье. Эти сутки бывают не каждый месяц. И они дают каждому человеку время и возможность изменить свое будущее. Пересмотреть ошибки предыдущего периода. Доделать незавершенные планы и дела. Составить новые планы с учетом прошлых ошибок и выводов. Благоприятное время для завершения чистки дома и подготовка дома к составлению молитвенных счетов на все потребности. 31 мая. Вторник. Не давайте в этот день проявиться жадностью. Это день щедрости, активности и подарков. Начало лунного месяца и энергия Луны пока снижена. И это отражается во всем. Важно заботиться о сосудах головы, венах, капиллярах и сердце. Возможно ухудшение состояния здоровья. Обратите внимание на сновидения. Плохие сновидения говорят об внутренних конфликтах непроработанных негативных блоков. А также будьте внимательны. Возможно, на вас оказывают влияние темные силы, наводят порчи или делают переклады болезней, неудачи, конфликтов. Сфера здоровья. День значительно прибавился. Улучшается настроение. Важно сохранять баланс витаминов, микроэлемент пересмотрите свое питание введите в рацион больше овощей фруктов листьев салата и зелени соблюдайте водный баланс пейте достаточное количество воды можно начать косметические процедуры уход за телом скрабы и маски для тела лица и волос желательной прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки, если ранее не делали никаких физических упражнений. Хорошо заняться йогой, легкими растяжками и бегом трусцой. Если вы занимаетесь постоянно, то можно увеличить нагрузку. Особенно хорошо проработать отдельные группы мышц, направленных на поддержание формы тела. Сфера любви Конец лунного месяца связан с упадком энергии. Это может вызвать смену настроений и сказаться на взаимоотношениях. Возможны перепады в отношениях от бурного выяснения отношений до безразличия. Зная, что у вашего супруга или супруги и у вас могут быть подобные обострения, не поддавайтесь на влияние внутренней неравновешенности. Если чувствуете накопленную усталость и напряжение в отношениях, постарайтесь очистить себя от скверных, негативных помыслов и эго-реакций. А только после этого разговаривайте со своими близкими. Будьте чуткими к смене настроения у детей и подростков. Они также подвержены влиянию лунных энергий, в этот период можно выезжать на природу, в парке. Благотворно влияют совместные прогулки на свежем воздухе. Сфера денег. В конце месяца хорошо отдавать долги, закрывать кредит. Неблагоприятное время для инвестиций и покупки недвижимого и движимого имущества кроме отдельных дней. В конце лунного месяца хорошо проводить денежные обряды на мать, на кошели и запирать замки от ненужных трат, денежных потерь и обмана на деньгах. Символ этого периода – карта Ленорман – рыбы. Рыбы в этом периоде несут человеку удачу в жизнь. Дела получат благоприятную энергию и обретут силу исполнения. Все начнет спориться и идти в направлении, которое он выбрал. Рыбы всегда несут материальный достаток. Он сможет возвыситься и улучшить финансовое положение дел. Рыбы в этом периоде говорят, что удача попалась на крючок. И ваша задача вытянуть рыбу из реки удачи. В жизни начнут происходить позитивные перемены личная удача будет в руках и появится везение в делах положение вещей которые ведет удача всегда приведут вас к прибыли вы будете чувствовать себя максимально комфортно в новых обстоятельствах жизни Карта говорит о том что вам следует опереться на свое творчество и использовать свои способности и возможности максимально ведь удача нуждается во внимании и приумножении. Важно использовать этот период для развития своего творческого потенциала. Достаточно много времени уделить духовному развитию, найти единомышленников и хорошо в этот период получать новые знания и проводить духовные практики очищения от негатива и на усиление душевных качеств, таких как целеполагание, целеустремленность настойчивость последовательность если вы хорошо обеспечены в материальном плане следует проявить щедрость и помочь близким и родным людям благоприятный период для путешествий и паломничества а также можно приобретать книги получать новые знания и пройти обучение по темам духовного развития и родовой карме. Это помогает получать новые приятные эмоции и расширять умственные способности и знания. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на кругах мастеров, классах мастеров, денежных порталах, днях красоты. Всего вам доброго.